Привет всем! Сегодня неимоверное жарище. с вами Фэл, со мной друг, и мы идем на встречу с девушкой, которая должна что-то передать ему, он мне не уточнял что, сейчас дойдем и узнаем. А пока идем, поговорим немножко о насущных проблемах, а именно жаре. Напишите в комментариях, какая у вас сейчас погода, потому что у нас, видимо, все перепуталось, и вместо осени наступило лето, или я уже зиму проспал, не знаю. А, смотрите, какие у нас еще дороги. Идеальные дороги для того, чтобы ходить в них по, да, так, в белых кроссах. Вот такая вот. И у нас еще листья есть. А у вас, наверное, нету, да? И вот по такой дороге мы идем. Нам еще очень далеко на самом деле идти. Он не признается, зачем мы вообще идем. Но мне безумно интересно узнать. Я думаю, вам тоже интересно. А еще у нас есть такой вот старый магазинчик. Продукты у вас тоже такие есть. Ах, как жарко. Его, кажется, строят. Что, Что здесь делают? Ломать, в общем, не важно, что здесь делают, потому что нам еще очень далеко идти на самом деле. Что ж, как говорится, отдохнули да и ладно, по асфальту прошлись и теперь идем по вот этой дороге. Но жарко на самом деле ужасно. Я не знаю, для чего я в такую жару вообще прусь. Надеюсь, это что-то стоящее, потому что чел, ну реально, я сейчас растаю. Блин, ну, смотри, смотри. Мы следим за тобой вместе с подписчиками. Ура, ребята, асфальт. Мои ножки идут по асфальту. Кайф. Мы сейчас спорили, куда нам поворачивать. В общем, я сказал, что мы пройдем прямо и направо повернем. Если не так, то... то я навигатор плохой. Тебе нормально? Мне он перегрелся, ребята. Он перегрелся. А Стоп, а, а зачем тебе веревка? А зачем тебе поводу? А это ты узнаешь потом. Да блин, мы опять по дороге, блядь, сейчас будем идти. Да что же такое это? По песку. По песочку, по песку, по песковому песочку. Сколько а надо там этом идти? Лучше идти по песку, чем по асфальту. Знаешь, мне по асфальту легче. Мам, дорогая, где там навигатор? Так, ребята, позвонили женщина, она сказала, что мы правильно идем по вот этой вот улице. Какие мы молодцы! Какой я молодец, да? Представляете? Угадал улицу. Вот. И она сейчас подъедет на машине, слава богу, не надо будет дом искать. Всегда боюсь заходить к людям, потому что боюсь. Вот. Боюсь, надо подойти, потому что боюсь. Да. А блин, у них так прикольно еще болото. Ну просто напишите в комментариях, для чего нужен поводок. Да понятно, что это какое-то животное. Сейчас будешь брать, а какой именно? Поросянка себе, да? Будешь выращивать его, да? <связывая> а они с леса пока прикол дыбают. Ну-ка да. нам меня. <связывая> Это взять твой виноват, что туда город копейку надо. Я дала. Она ему на потравила уже. Ну что ж такое прям. Хорошее. Так, друзья, ну как вы уже поняли, <связывая> мы ходили за вот таким песелем. Прикольно, он так лапки еще сложил. Так язычок высунул. Да? Куда мы идем? Мы идем домой в новый дом. Ты рад? А я так как рад. Просто счастлив. Безудержное веселье. Так, пробуем на поводке. Пойдет пошли. или не пойдет. Пошли. Ну, пошли, боится пошли, еще. Пошли, пошли, пошли. Пойдем. Видишь? Не бойся. Чего такой маленький, а боишься? Такой ну, красивый. Не, ну, видно, ну, конечно, ребенок маленький еще. Пойдем. Пошли, пошли. Не бойся. Боится. Боится, Давай. Боится. А учки? Он, еще, он еще боязливый. Ну ничего, скоро выйди в Россию. зачем? Как он тебя обнял, страфно, скажи. Куда меня нефут? фут. мои колеса? Ты че ты слышишь? Нормально все будет, не бойся. По крайней мере, ты попал к нему, а не к такому блогеру, как я. Да, конечно, не сказать, что я особо рад этому, то что я шел по жаре ради песеля. Ну, классный, да. Но, по крайней мере, ребята, главное, что не я его несу, а судя по рассказам Жени, он тяжелый, да? Он пиздец тяжелый вот поэтому мне чуть-чуть повезло. Нет, ребята, ну все, он мне начинает нравиться. Ты язычок высунул. Что это у нас там язычок привынул такой? Сладенький такой бальфой. дай ко мне свою лапку. Ух ты, как он растопырки свои. Вот это когти, а? что я понимаю, убивца. Да? Подружились? Подружились. Привет. Привет, ласковый мой. Сладенький мой, хороший. Моя лабочка. Не хочет целоваться. Фу, ну воняет, конечно же. Блять, что здесь так воняет? Фу, пошли быстрее. Вот такая вот. Кстати, ребята, запомните его лицо, вот это Евгению. Евгения. Собаку он взял, теперь на тебе ответственность за нее. Если что случится, мы тебя закопаем. Ты понял? Так попробуй собачку обидеть. Ребят, жарко ужасно, я не понимаю, как школьники со школы могут в пиджаках идти с рюкзаками, это ужас. Это да, не забывайте, короче, ставить лайки, подписываться. И, если что, будем следить периодически за собачкой. Буду приходить и смотреть, все ли с ним хорошо. Блин, такой красавец, ты такой красивый.